самым простым и самым распространенным энергопоражением, которые бывают и которые описаны в культуре, это энергетический пробой, который в простонародье называется сглаз. Воздействует он на эфирное тело, в основном отчасти задействуя астральное тело, вернее астральное тело дает разрешение проникнуть определенный проблеме на уровне тела эфирного энергетический пробой это очень серьезный энергетический выброс который идет от одного человека к другому человеку он как правило всегда направленный и возникает он также как правило на почве негативные эмоции ненависти или, например, зависти. Это всегда очень сильная концентрированная эмоция, которая направлена в какой-то какой определенный адресат. При этом сам адресат сам реципиент этой проблемы, в этот момент должен находиться в определенном состоянии сознания, чтобы этот пробой случился, потому что все-таки здоровая психика так или иначе, она эфирное тело контролирует и плотность эфирного тела в здоровой психике, она не позволит этому пробою случиться, да? как например очень сложно сглазить гаишника, ну попробуйте довольно-таки сложно сделать, потому что это сознание вообще непробиваемое ни для чего. Но как легко сглазить ребенка? Как легко сглазить беременную женщину? Как легко сглазить больного человека? Все почему? Потому что астральное тело у тех и других, и у третьих, подверженных определенному воздействию, оно находится в состоянии открытости и в состоянии незащищенности. Что у ребенка? Сердце нараспашку, он готов воспринимать весь мир некритично. Беременная женщина, которая находится в состоянии повышенного стресса, причем фонового повышенного стресса от этого процесса. Больные люди также, у них вся система сознания, как правило, также в фоново замкнута исключительно на свою собственную болезнь, а на эмоциональное тело, на ментальное тело, там как правило энергии уже не хватает. Именно поэтому существуют такие группы уязвимости. Но при этом при всем с глаз он всегда подобен такому вирусу, как насморку. В общем-то в нашей традиции он и называется сродни насморку, через семь дней пройдет сам, если его специально не подпитывать. Но как его можно специально подпитать? Это если сознание человека и сам человек постоянно находится в некой фоновой агрессивной среде, в среде постоянной злобы, в среде постоянной зависти например, на работе, в трудовом коллективе, где всегда мы друг друга ненавидят лютой ненавистью, беспричинно, абсолютно, но этот фон никогда никуда не уходит. То есть либо одна ненавидит другую сильнее, потом подключается к ней, третья, четвертая и так далее. Где еще угроза? Там, где происходит достаточно плотное сборище, плотное сборище людей также агрессивно настроено. Поэтому с глаз можно совершенно легко подцепить где-нибудь в метро, где люди, в общем, нельзя сказать, что в основном ездят довольные жизнью. Можно подцепить на каком-нибудь мероприятии, где очень повышенный эмоциональный фон и очень повышенная агрессивная среда. Но опять же, как вирус, Подцепить его может каждый, а проявится он не у каждого. Вот точно так же из глаз. С глазу мы подвергаемся, общаясь с людьми, по 50 штук на день. Но для того, чтобы он дошел до, до физического тела, для того, чтобы он проявился, нужен либо очень сильный пробой, либо постоянное планомерное воздействие, либо собственная ослабленная энергетика. Как это выражается? На самом простом уровне это резкая смена настроения, но вдруг было хорошее настроение, и вдруг как будто бы что-то, вот как выключили свет, да, как вот солнце закрылось тучами и все, и настроение испортилось. Быстрое недомогание, которое в общем-то тоже достаточно быстро проходит, достаточно принять душ, выпить там усиленную дозу витамина С, горячий и сладкий чай и вот вроде бы как жизнь наладилась. Еще это может проявиться как апатия. Это уже такой достаточно пролонгированный момент, когда подсознание само не может справиться с проблемой. Вдруг наступает такая, это даже не депрессия, это такая меланхолия, когда то, что радовало раньше, перестает радовать, когда то, что интересовало пять минут назад, вдруг перестает интересовать. Для того, чтобы вычислить источник с глаза, надо просто выч... вычислить момент, когда, когда наступила эта, эта проблема, потому что обычно удар приходится сразу и сразу он и чувствуется. Это не несколько пролонгированный результат, какой мы с вами увидим, например, когда будем изучать поражение по информационным слоям сознания. Вот там да, там идет с задержкой по времени, а здесь практически сразу. И вычислить в принципе не очень сложно, потому что это контакт, повторяю, всегда личный и всегда направленный. Это либо ты должен находиться с человеком в одном энергетическом поле и встретиться с ним как минимум глазами, либо поговорить с кем-то. Поэтому иногда сглазить можно и по телефону, но это обязательно личный определенный контакт. Поэтому поскольку это контакт индивидуальный и строго направленный, вычислить его не совершенно несложно. Что делать дальше? Ну выводы конечно. Определить, не просто осознать, что человек испытывает к тебе несколько недружеские, взгляды, скажем так, на тебя и на твою жизнь, а, потому что формально он может это и не выражать. Побеседовала там со свекровью, да, и слегла с температурой, то есть она вроде с тобой хорошо говорит, ну вот такой результат, причем как-то повторяющийся такой результат. Поговорила с однокурсницей, там с приятельницей, вдруг вот также эффект очень сильно похожий на симптоматику с глаза и так далее. То есть вычислить совершенно не, не сложно, но очень важно понять причину. А причина всегда находится в самом человеке. Чем-то дал повод. Какой же повод тут может быть? Как правило, всегда зависть. И значит надо вычислить, во-первых, чему завидуют и как минимум постараться выстроить свою жизнь таким образом, чтобы не выставлять это на показ. Сейчас, к сожалению, это очень модно. Выставляем в инстаграме свою личную жизнь, в инстаграме, выставляем в фейсбуке свои личные истории, а потом удивляемся, откуда столько хвороб. И хотя это стало очень распространенной темой, как бы выставлять свою жизнь на показ, при этом вопросы с глаза и энергопоражения, они не ушли. Они какими были, такими и остались. Поэтому здесь нужно просто изменить свой стиль поведения. Вообще, я всегда советую своим ученикам как можно меньше рассказывать о себе. Вы избежали. Да? Информация о вас это это ваш личный опыт, это ваша личная история. Задайте себе вопрос, а все ли достойны того, чтобы ваш личный опыт, они получали даром? Все ли достойны, чтобы вашу личную историю воспринимать как доступную? И пересмотрите свою линию поведения по отношению к окружающей среде, как близким, так и дальним, как к неограниченному кругу пользователей со стороны, допустим, тех же соцсетей, так и к ограниченному кругу пользователей со стороны своих знакомых, особенно если вы знаете, что такие вещи как сглазы с их симптоматикой, достаточно распространенное явление. Сглаз всегда формируется на посыле ненависти, повторяю вам это. И не зайдет этот посыл в то сознание, которое понимает, во-первых, в какой среде оно находится, а во-вторых, не раскрывается. Когда двое влюбленных едут по эскалатору метро и самозабвенно целуются, один из них обязательно получит сглаз и скорее всего это будет именно женщина, потому что женщина в этом смысле более уязвима. Понятно, что молодые, они не смотрят на окружающий мир, как на агрессивную среду. И хоть мамы, бабушки и прочие старшие родственники предостерегают иногда их от такого поведения, но молодым же им никто не указ. Но потом могут случиться неприятности, потом могут случиться проблемы. Денежные потери легко, воспаление половых органов у женщин, Легко. Вроде бы как объективные причины есть, но беспечность. Вот эта беспечность, она явилась основанием того, что защита, хотя бы какая-нибудь защита между собой и окружающим миром пала потому что весь мир прекрасен, он же не может быть населен злобными, завислими людьми, если я так счастлив, так рассуждает молодое сознание, но ну и огребает за такую, такое мировоззрение по полной программе. Поэтому запомните, если вдруг так получилось, что вы раскрылись и получили пробой, в этом нет совершенно ничего страшного, просто надо вовремя его отловить и моментально принять меры, то есть прокачать эфирное тело, это обычно сразу дает возможность выдавить негативные вибрации из своего сознания, из своего эфирного тела. Принять горячий душ, лучше всего контрастный, выпить что-то, содержащая витамин С или сам витамин С, то есть немножко взбодрить себя, взбодрить сознание, взбодрить свою иммунную систему. И тогда эта проблема до физики не пройдет. Ну и конечно задуматься о причинах, почему вы раскрылись перед окружающим пространством. Какой черт вас дернул подумать, что окружающие люди это белые, пушистые, милые, прекрасные сознания. С чего вдруг вам в голову вкралась вот такая вот мысль? Может вы в фейсбуке с утра котиков пересмотрели? Так прекратите это делать хотя бы на некоторое время да и немножко оглянитесь на э, окружающую реальность не, не розовым взглядом, а с нормальной общечеловеческой контрастностью.